Мантыга 2003 года, полные утери ключей, люди сдали автомобиль в аренду, съемщик забрал автомобиль и пропал. Спустя месяц автомобиль нашли под Ростовом, без ключей, без ничего, полностью закрыт. Восстановили ключ оригинальный, по замку.